В жопу интро, Приступим. И всем привет, дорогие друзья. Сегодня продолжаем проходить Данлайт, первую часть. Так, на... что мы делали в прошлом выпуске? Да я ни хера не понял, собственно говоря, что мы делали в прошлом выпуске. Тума. А что я вот в них А, в прошлом выпуске мы включили электростанцию. Так. Прежде чем темнее, там нужно вернуться в безопасную зону. Кстати, ребята, сегодня у нас 15 число. Этот ролик должен выйти 15 числа. Именно сегодня. И что мне хотелось бы? Мне бы хотелось вас, ребята, поздравить всех с праздником. Э, с церковным сегодня. Типа зима, с весной там встречается вся фигня. Типа езжи, вся болтовня у них там. Типа говорят, какой сегодня день, такое, таким и осенься будет. Господи. Так, ладно, хорошо. Я вроде бил его, а убил другую. А, нет, его убила А, вы их убило. Ладно, сейчас, короче, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Так, что нам надо? Так, хрен с ними, пойдемте дальше. Сейчас <клево> здесь резко перелезем. О, еще дебило. Так. Так, ладно, почему за него нам 50 опыта не дали? Сейчас доберемся до безопасной зоны, дальше посмотрим, что будем. Вон там, по-моему, сверху суду есть. Все вот так нормально <свят> так понятно так свободный мир у нас еще я так понимаю недоступен на надо починить починить эту херню а как нам туда забраться по моему вот отсюда надо запрыгнуть <свят> там тоже вон в доме что-то есть да вот отсюда вас запрыгнуть можно запрыгнуть бы допрыгнули зашибись четко так, здесь вода. Здесь у нас домашние припасы. Я думал, мука. Ну да хрен так. <coughs> а ч. А, да, нельзя. Я думал, можно залезть. Короче, пойдемте нас покамить по заданию. Так, ай, на провода нельзя наступать. Так, нормально, нормально, пока мы все четко живем. Так, нам куда? Нам нам, нам, нам, нам в безопасную зону. Да, здесь сундук есть. Что-то они какие-то стали. Ай. Ну, мимо сундучка и даже грех не пройтись. О, аэрозоль. <coughs> так. Так, за. Да зацеп... Да что ж ты делаешь-то, а? О, все, безопасная зона. Будет дальше. Но не здесь. Вот она. <смех> Нормально все пришли. Они нихуя не дошли еще. Так, нам нужно залезть туда, залезть, залезть, залезть, залезть, залезть. О. А наебали нас. Они ебали нас, а ничего здесь нету. И здесь нихуя нету. Так, я... Я... Я, я, я, я же их залутал. Нахрена я их по второму разу разолутаю. Так это а здесь безопасная зона, он же не может залезть сюда. Че вообще в доску охренел? Лазит он здесь, смотрит. Крейн! Hey, чем могу помочь? Видел тут зомби, весь в зеленых волдыря, дал веру, как только заметил меня. Ты что? Хм, боюсь, информации недостаточно. Если увидишь такое еще, дай мне знать. Хорошо? Хорошо, хорошо. Нам нужно дождаться до утра. ту ту ту ту ту ту ту ту Крейн, так, слушай, кое-что плохое. Надо поговорить. Так, запись идет, запись идет. Запись идет, это отлично. Ладно, один момент. Поговорить. Так, выберите тип игры Online. Режим вне сети. Так, в сети, конечно. <coughs> так, все. Да это я знаю. Так. Так, дополнительное ограбление. Теперь вам доступ. Ну-ка, давайте-ка туда сходим. Ходи а, это. Это что? Доступен заказ. Это что у нас дополнительное? Что у нас вообще по заданиям есть? Давайте сюда пойдем. Мне ж прям так любопытно стало. А, заказ внутри, я так понимаю. Наряд жертва. Так, все получили. Так, я, я, я снова хочу зайти, зайти. Я хочу задание. Так, тюрьма, охрана. Что такое? Нач... Э -э -э. The контент контент. Hiltran, блин. Так, тюрьма, охрана. Так, ну-ка, карта. Ага, это местоположение заказа. так ладно пока мы сходим сюда до цели у нас 307 Пойдемте на 307 там мы не пройдем я помню пойдемся на заказ на заказ пойдемте что там за заказ то интересно <coughs> кухня и грузы загружен контент ой сколько контента загружено что много нового добавили я смотрю Раньше-то этого не было всего. Еще есть? Здесь хрена нету. Так, а здесь куда? Ага. 300 метров. Ладно, пока мы туда не можем пойти. Ой. Тут, тут, тут, тут, тут, тут. Это было неприятно. Но заказ я хочу выполнить. До него двести метров. Сто метров мы уже пробежали. Отлично. Так, отправляйтесь. Ко входу в подземную парковку в так, незаметно выполните задание в зоне карантина, не привлекайте внимания блуждающих прыгунов, не использовать маскировку, что за хрень, здесь что-нибудь есть? Здесь, собственно говоря, ни хрена нету. я что чувствую, что я зря сюда сейчас шурую. Ну, хоть паркур вкачаю. <coughs> так, ладно, заказ, заказ, заказ мне пока мне скажется, рано было. Но все-таки мне кажется, что попробовать. Так. Лучше всего будет вот так обойти. Без всякой хероборы. Ломать. Сука, легко порой Взламывается сложнее, чем сложно, хотел сказать Ладно <coughs> Две аптечки никогда лишними не будут Так, ящик Ящик, ящик не все в одном месте будут открываться я что-то не понял газовая труба Во полицейская машина вот это ништяк очень трудно ну прям очень трудно было газовый ключ газовый ключ так. Что у нас в инвентаре? Что-то те же, что мы можем сделать? Так, у нас бечевки нету. У нас лома нету. У нас нет батарейки. У нас ни херашеньки нету. Давайте вот так сделаем. Как там разобрать было. Че бросить. А, все, понял. Вот это тоже разберем. Так, по чертежам мы ничего не можем сделать, все так же. Шокер, электротруба. У нас батареек нету. Вот это вот тоже нам надо забрать. Так, значит вот сюда надо было чуть-чуть. Блин, вот говорю, легкие и сложнее открыть, чем, чем трудные. Сука, одна аптечка, ну не нас. Так, ладно. <coughs> ладно, пойдемте, попробуем пройти задание. Так. Так. Незаметно выполните задание в зоне карантина. А, не, типа сюда нужно? Спайк это Крейн, тут какое-то здание Опечатано карантином Лента означает, что Спайт, конечно, это зона 0. Самая первая карантинная зона Когда началась эпидемия, там собрались первые носители из всех больниц На карантин не сработало и так. Но там много разных полезных штук Даже люди Раиса не сумели до них добраться А, нахрен надо, если сложность трудна так, ладно, пока еще у нас там. Навыки, навыки, навыки. Навыки. Бег почти прокачался. По заданиям. Это загруженный то где-то. Подземная парковка, ну-ка. Карта. А, да? Ну, давайте попробуем один раз. Это понимаю, нам нужно Сидя. Так, я принять. А что я пока меч крадусь? Пока меч никого нету. Пока меч все окей. их просто отпиздить нельзя всех понял здесь у нас охотник давайте пойдем пойдемте в другое место Ну что ж ты делаешь? Зачем ты меня кусаешь? Уйди. Сдохни! Ой, ты ты, ты, ты, ты что делаешь? Уйди. Я думаю, ты не станешь орать, да? Уй! ты ты ты, ты, ты, ты дурак. Откуда вы что поприходили? Уйдите. Вы мне не нравитесь. Все, я ухожу, я на вас обиделся. Так, а что мне вообще собрать-то надо? Так, они все сюда пошли, я понял. Я понял, у меня, у меня, у меня мало жизни. Мне этот нехороший человек почти все снял. А, мне вот это вот нужно собрать? Она. Так, и что я здесь найду сейчас? <кхм> Охренеть, гаечный ключ нашел. Ух ты, какой ты злой. Какой сердитый. Ляж, пес. Ежать. Ты дохнуть собираешься? по типа, понаперлись сюда. Далишь нахрен. Понял, нам в другую зону тогда надо. С ними вообще сейчас смысла драться нету. Так, еще один сундук. Там охотники у нас. Нам нужно тут тут тут. Тихо, тихо, тихо, тихо. А, вот это вот нужно, нужно забрать. Все, набор помощи сейчас я понял. Так, клинок. Вот, на помощь ЧС. Все, я понял, как здесь нам проходить Так, так <coughs> Там у нас охотник Нам нельзя привлекать его внимание На этих овощей хрен с ними <coughs> Так, мы пока мы сегодня здесь обойдем Да Ты что делаешь-то, а? Я вот хотел перепрыгнуть, а он взял и просто посмотрел на него. Открываем. Да. Свали Быстрее открывай. Так, там... Уйди. Уйди, не лестни в свое дело. Уйди. Там у нас охотник. Где у нас охотник? Он бежит сюда. Да нахрен. Так, нам не нужно. Нам нужно вернуться обратно. На этих овощей... На этих овощей, блин, хрен с ними. Так, там у нас есть охотник. Да, Дает... еп. тык тык тык тык Этот у нас там застрял, Да. Заебись, конечно, он умеет застревать где нужно. Но как мне собрать-то последние два? Здесь у нас нельзя открыть. Уйди. Уйди, не мешай. Валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим. Ибо нам, ибо нам хана будет. В принципе, что мешает мне его запиздить? <coughs> Собственно говоря, ничего, но по почему-то задание написано то, что мне нужно скрыто. Так, ладно, он идет сюда. Ну, ты ему дозвон, конечно. Все, ошибись, уйди, не цепляй меня, не лапой, не для тебя цветочек рос вылез его э, вы нельзя скрытно грохнуть Матерь божья <клых> Нам пизда Да уйдите вы Твою душу <клых> Да сядь же ты Он в другую сторону смотрит Здесь где? Где? Понял где? Здесь? Уйди ты меня не видишь Ты меня не видишь Уйди Забудь про меня Все меня здесь не было а че реально прикола не понял? <свист> Ладно, нагрел он нормально. Ой, не фортануло, не повезло, не фортануло. Ща... Сейчас <свист> снова попробуем. Или не будем пробовать. А, осталось две, да? М -м так, да, две осталось. Не выбайся. <свист> Здесь он вот здесь, все, я понял. Набор взяли. Остался последний. А вот здесь вот он, твою душу где? Мне срочно нужен. О, у меня есть очко навыка. Так, это у нас что? А, подробно. Так, это херень. Это подкат. Подкат нам пока здесь больше нужен. Но что сейчас было бы нужнее, так это перепрыгивать через зомби. Ага, этот... Ой! уй, билятушки! несчастные. Ой, иди, мудак! Что ты, сука, здесь остал? Хули ты разорался. Наебал красиво. <къем> <къем> да ты, ты, ты, ты, сука, ты ч цепляешься? Ты чё охренел? Матерь Божья, здесь оно где? Я не пойму, где? Вот, я... Я пришел. А нахера сирена? Первый. Свали, нахрен, ты мне не интересен. Я с тобой развожусь. я подаю на развод. <къем> Так, ладно. Так, уйди. Ты тоже меня не видишь. Я тебе не разрешаю меня видеть. Все, идите в жопу. Как вы меня достали. Все. Сидите там, дебилы. А, они пустые. Я уже хотел заматериться, твою душу. Так. Нам нужно поговорить со Спайком. Я закончил Но работу достаточно. для Спайка. Надеюсь, этого будет достаточно. Да? Все, поговорить со Спайком. Так, собери 50 наборов Ты что, такой умный? Двери ломаешь, твою мать, и кто-то делал. О, металлическая деталька. Блин, и залутать-то нечего. Мусорки, ладно, ладно, так, что у нас по заданию? По заданиям, так, ладно, пока мись. В смысле? Я же ее только что исследовал. А я что-то прикола не понял. <свы> <свы> <свы> Ч, типа еще раз? А в чем прикол? Я же собрал вроде бы как. Ну давайте сейчас быстро еще раз пробежимся. Все на тех же местах лежит. Это баг или прикол? Это баг или фича? Вот здесь, по-моему, он вот туда был. Нет, не тут. А. здесь мы делаем вот так здесь вот тут в белый уйди уйди что Подожди, Одессе где, я забыл Может в этой? Не, нихера, пластик. Ладно, пойдемте туда, сходим Сходим до последней Снова та же фича происходит Не баха, фича Так, пока с дебилы туда идут я заберу вас здесь. а О, ты не ты! Ты что делаешь? Твою мать, я нажимал их пинать. все ты меня не увидел? Забудь! Если увидел, то забудь. Так, здесь еще один кретин. А, у нас все, у нас только одна точка осталась. Так, здесь два кретина. Значит, я могу отсюда пройти. Крайней мере, я так думаю. Ой, забудь, что ты видел. Забудь. Тебе показалось. Ты просто не выспался. Такое бывает. У тебя переутомление. Все. Нормально. Можно открывать. А, это или это типа квест такой, типа собери 50 наборов ликвизиции. Забудь, забудь, забудь, отпусти и забудь. Все, я ушел. Нахрен бы мне не нужны. Дебилы несчастные. Только палку в возраст сломал свою. <как> Ладно, я понял, понял, это бесполезно. Мы собрали 10 штук. Я закончил, надеюсь, так этого будет достаточно. Это все уже было, так что пойдемте дальше. Так, у нас сейчас, что так, задание. Пока мы, у нас какой-то загруженный контент. Пока мы пойдемте на основной. На основной, на основной. <coughs> Пробежим основное. <coughs> Опять этот дебил выламывает дверь, такое ощущение, что какое-то доживее это было. <coughs> Так, ладно, ладно. Пятьсот метров идти, охренеть, что так много? Открываем дверь. Здесь халва. Ля, халву захотелось, сука. Я так халву люблю, ребята, вы не представляете. Так, у нас где-то здесь окладочек есть, а или это ему типа? Ладно. Так, две ментовские машины. Их должно быть можно открыть. Мне нельзя. Ну и хрен тем. <coughs> так, здесь они а убиться нам нужно. Сейчас вот так по железной дороге по контейнерам побежим, как паркурщики настоящие. Уи. А я вроде подкат сделал, а он не сделался. <coughs> Будем бегать по контейнерам. Это самый ништяк вариант. Да, если бы я сюда прыгал бы, порой нормально. Было бы вообще шикарно. Все нормально. <coughs> нормально, живем. <coughs> так, поговори со Спайком. Со Спайком нужно поговорить. А, да? Он не может так быстро сделать. Ой, сейчас поговорим со Спайком скажем гони сука а сначала мы зайдем для докладовщика До кладовщика нам нужно а где спай? а почему он на улице делать а не в здании а я не понял вот это вот вот прикола вот это вот почему он это на улице он же что был в здании ну ладно пошариться решил ему дозвон так понимаю Так было эпичнее, так было... а а вот оно что. Вот с каким спайком надо было поговорить. Ну, давай поговорим с тобой. Крейн, прежде чем перейти к делу, ты отлично справился. С этого момента, если тебе что-то надо, заходи ко мне. И для начала, вот ультрафиолетовый фонарь и пульт. Увидишь прыгунов, ослепли ультрафиолетом, или замени ловушку и ее пультом. Ясно? Ясно. Отлично, а теперь главное, затея Брекена все-таки провалилась. Черт, само-то что? Дожив! Да жив. Но тебе нужно вернуться в башню, Джейд созывает всех разведчиков, значит и тебя. О! Мы апнули уровень. А тебе что, можно это сбагрить? И что, сколько мне опыта дают? О, 15. У ху Я смотрю, пятый уровень уже прокрафтил. Нормально. Так, это у нас что? Вот это вот нам необходимо. Нам жизненно важно. Так, это научить готовить усиленные растения. Вы сможете сражаться без устали и бегать. Усилители. Усилители. Это у нас что? Так. Научитесь улучшать, собирать предметы, создавать больше предметов из тех же материалов. Вот это вот тоже нам нужно. Там тюрикен Научись создавать сюрикены с тремя дополнительными эффектами. Так, замораживайся нахрен. Научись лучше торговаться. Сцену в, магазин, в магазине не ждать. Давайте вот этот Порой травку нужно собирать. Так, чертежи. Шокер. Ой, мачети, оружие какого-то нужно там так. Так. Констебль, полицейская дубинка, Лом. В принципе, мы ничего не можем сделать. Ой, что я сделал? А. Оружие, улучшение машины, чертежи разработчиков, полезные вещи. Так, все, вот. <coughs> Давайте отмычку одну создадим. Я думаю, нам больше пока ничего не нужно. Так, Ракеты. Зачем ракеты? Так, стрелы. Дубина. Ночной налетчик. Вот, это я хочу сделать. Так, дубина ночного налетчика. Нормально так. Катану можно? Катану нельзя. Мне катану запрещают делать. Но я хочу катану. Так, обычный болт. Защитник. Ага, это что, когда. Викинг убирает. А, это щит. Херой, здесь, конечно, добавили, чего. <связывая> я что-то не помню Такого всего Я когда первый раз проходил Полицейской дубинки, сука, нет у нас Такого не было Но я проходил, когда она еще вышла только Так, ладно Так, нам нужно в инвентаре, да, поставить ее Инвентарь А, она уже с эффектами Все, понял, ночной налетчик Значит, отличная вещь <связывая> Так, значит, там. Так, паркур, паркур, бег, бег, паркур. Так, доложить в ГМ. Ну что, крысы, чтоб что-то докладывать? <coughs> Сейчас доложим, что все отлично. Уй, зацепись ты, дурачок, ты что ты делаешь-то, да? Ладно. Блять, а, нормально. Уговори. Возможно, я скоро встречу с лидером башни. Приятно, установи его личность и немедленно свяжись с нами. Приятно, блин. Они хоть что-то сделали. Сидят там у себя в офисе, суки. Давайте еще поп попро попробуем пробежать все-таки. Так. Мне бы, блин, навык пер перепрыгнуть через зомби было бы отлично. Так, он, по-моему, во Да, вот здесь вот он. Еле-еле до него допрыгнул-то. Так, испытания, все, следующая страница Все Искейт закрыть, так Награда, доберитесь До финиша как можно быстрее, так использую. Кошку не разрешается Так, была у меня это еще кошка Так, три, два, один Так, сейчас на фонарь, да, на фонарь Так, нормально А дальше куда? Дальше вон туда а дальше вот сюда. Так, ладно, дальше куда? Блин, знаете, легче было бы, если был бы маршрут нормальный. А так хрен пойми, знаете, куда бежать-то. А? Так, здесь она машину. Так, куда? Куда? Сюда? куда почему не, не отмечается следующая точка куда бежать я вот это вот прям пипец не понимаю если бы она отмечалась было бы намного проще а так я в душе не знаю куда я бегу зачем бегу главное куда я бегу ладно я хочу опыт получить но сука ты ж следующую точку там -то можешь обозначить я ж тебе не пес. понимаешь, чтобы вот так вот бегать. Так, все, там на крыше, понял? Так, теперь куда? Теперь снова в ту сторону. Ага, здесь еще и зомби мешаться будут, да? Ой, ты блях, ты ж муха! И они теперь за мной еще гнаться будут, да? Накаляют обстановку гнида. <пот coastline> так, давайте. А где? Куда? А как мне туда допрыгнуть, я не понял. А я не понял, как мне туда запрыгнуть-то? Серьезно? Походите-ка. Если он так не запрыгнет. Да не кусайся ты. И уйди в жопу. Так, ладно. Ладно, сейчас будет побыстрее. Давайте еще раз. Да все, я понял, что я проиграл. Все, е принять. Так, сейчас там вот сюда надо будет. Вот так вот вроде бы делаем Так, сюда Сюда, я порой там затупил Немножко, очень сильно протупил Короче, из-за того, что я не знал Просто куда бежать Так, вот здесь вот так, все отлично Там еще двух дебилов, блин, этих подогнали Вова, вот здесь вот сразу Не тупя Так, а здесь я забыл, куда дальше Здесь точно, здесь все, все-все-все-все Все, вспомнил Вспомнил, вспомнил, вспомнил. <coughs> так. Так, сейчас сюда. Так, сюда нам надо. Так, сюда. Так, нормально, сюда. Все четко идем, четко, четко пока мисс. Сюда. Я так понимаю, вот здесь вот сюда. Я забыл уже куда. И вот она, да да, да, да. едем-едем-едем-едем. Так, сюда. Здесь вот сюда. Так, по-любому бы он на нее не запрыгнул. Я же это знаю. Вот здесь вот сюда. Да, за, за, за, за, зацепись туда. Ты меня так не пугай, да? Все, вот эти козлы, короче. Вот это вот сломается. В принципе... Ну что ж ты делаешь, ой. Так, ладно. Сюда. Сюда. Сюда. Понял сейчас, я так понял, сейчас нам вот этот ящик нужно, да? Ой, ты, ты, тише, тише, тише, успокойся, не бухуй. Да, вот все, угадал. Вот угадал, теперь я нам куда Теперь нам не сюда. Теперь нам. Нам нам нам нам нам нам. нам Бату... Ладно, хрен с нику жопу. Не хочу ее проходить. Не нравится она мне. Там еще 6 точек осталось, блин. Так. Ну, пока миссий наверх залезем. Так, здесь у нас что? О что это такое? Хилдран, к этому заброшенному храму все привело слухи о богатстве. Внутри него так не понял. <coughs> а что это за хрень-то? Да килдран. Ключ, камни, так чего? Постамент с первым ключом. А мне сюда? А это выход, да? А чё это за хилдран? Ой, пацаны, полегче. Я знаю, что ты рядом. Люций? Типа люцифер. Охуя да себе. А может кто-нибудь что-нибудь объяснить? О, качалка. О! Катана! Меч! Ага, ладно. Так, Люций, ты ищешь сокровища, знай. До тебя были и другие. Да вообще посрать. Я сокровищу, дай еще. Ну, нормально. Тихо. Я вас всех порешаю. Тихо. Красиво, но не в того, конечно Хортран Вау, конечно, новый режим Это круто Я тебя откинаю Ну пока есть обычные овощи Ничего такого в них нету Чего? Ч это такое? А что я собрал-то? Ой, б твою душу. Что за сатанинские обряды здесь проходят? Так, здесь тоже нужно обыскать. Что за сатанинские обряды? Так, ладно, я нашел меч все-таки нашел меч. Так, дальше нам куда? Здесь есть сундучок, но мы сюда не можем. Здесь у нас ничего нету. Так, там кто-то... Там кто-то с ступями шаркает. Пацаны. Ребятушки. Ты ч, бессмертным себя почувствовал? А ты... Ты там откуда вылез, эй? Мультозвончик. Так. Да какой же ты козел! Тупо заблокировал все его удары. Ладно. Сокровище. Так, я понимаю, что у нас здесь... Это что такое за вещь? Ладно. <клёх> я понял, но я пока не подерусь с клинком. Мне с клинком куда спокойнее. <клёх> Так, он здесь и что-то охранял. Там я не знаю, что у нас. О, еще один клин. Гнилой клинок. Ладно, понял. А вот здесь у нас что? Подожди. Ага. А, там рычаг. Так, я понял. <coughs> Честно говоря, эту хрень я вижу впервые. На полном серьезе. Так, бегу, нынешний. нормально. Пацаны, ну, полегче, полегче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, успокойтесь. Ты? Ты меня ударил? Что не жесткие, немного были. Ага. Понял. Здесь я пью какое-то зелье. Так. А что у меня вообще к моментательному оружию? Это что? Зелье выносливости. Зелье скорости. Все, понял. Так, у нас еще, еще что у нас по зельям? Зелье скорости и з... фляга. Ладно, понял. Камись. Так, короче. Вот этих овощей мы можем как обычно уделать так раз раз раз два так ладно этот овощ вообще упал короче когда эти пацаны побегут опять зеленые мудозвона Лог Гинли или как он называется? 240-234 у нас вот 234. Давайте вот это возьмем. На 6 единиц урона побольше все-таки. Вот, целительная зелья, зашибись. Четко. <coughs> я, честно говоря, вообще хрен знает чем сюда зашел? Но я сюда зашел. А если я сюда зашел, то я сюда зашел. Так, пока мы с не будем трогать, ты нужно все облутать. А здесь ничего нету вот сундучок еще еще один сундучок о даже так вот это вот надо нам разобрать и расчленитель взять так у расчленителя нас сколько 405 урона этого 353 короче на, на зеленых бегунов Нужно будет использовать расчленитель Его нельзя сломать. Ладно, я понял. Там дырки нигде нет. Значит, значит идем туда. Так, пока мисс. Пока мисс вот этим. Вот пока ничего серьезного нету. Опять какой-то портал сатаны. Опа, на это я понимаю серьезно. Или овощ. Или серьезно. Оп, пацаны, и полегче. Да тихо, тихо, тихо, уйди, что уйди. Что это за оленя? Конечно, хрен его знает. Все, нормально. Башка отлетела. Башка отлетела, значит нормально. 258. О, ты, блин, ты еще один там идет. Не обосрался, нельзя что так пугать 255, 256 Так, давайте я вас обощу. Клинки я ваши подбирать не буду Или хотя почему не буду Буду, сейчас так сделаю Обычные Разберу Потому что мало ли Мало ли Вот этот вот возьму Так, этот у нас еще 258 258 тоже вот этот возьму Вот так вот так будет нормальный. Уху-ху-ху-ху. -ху -ху -ху. А я, я на полном серьезе раньше-то никогда не проходил Так, ладно. <coughs> я ощущаю тебя, душу воина. Может тебя я и жду? Это был вопрос. А ч я вообще здесь забыл? <coughs> Так, там мудозвон идет. Стой, стой, не бей! Все, они отлетели, да? Бегуны отлетели. Успокойтесь! разойдитесь, разойдитесь, народ! Жопа горит! Жопа горит! Жопе больно! Так, давайте бегунами сначала Так, минус один Так, все-все-все-все-все-все-все-все Успокойтесь, пацаны! Пацаны, успокойтесь! Надо валить! Надо валить! Надо, надо, надо, надо, надо, надо сбежать. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А? Уй, белья, тушки, что я наделал-то, а? Ваза, я думала, она даже. Там ничего особого не будет. Она как взорвалась. Ребята, я честно, не в курсе был. Нормально. Два оглушения давал. Все. Тихо, нам надо спокойно облутаться и найти хил. Зелье силы, блин. Зелье силы. Кислотная фляга. Это что, он, типа. Да, это типа кидаться. Все, я понял. Так, нормально. У меня есть неиспользованные очки навыка. Так, это ч ⁇ Ваше тело становится крепче и может выдержать больше урона. Давайте вот это вот. Твою душу. Что-то нахрен происходит. Откуда у меня аптечка? А у меня была аптечка? Выполни задание Хайру, вы получите мощный лук. А у меня была аптечка? А где ее когда нашел? Да. Так, подожди. Беги. беги! Беги! Хочешь жить, беги! ой ой, -ой, -ой. Так, ладно, я травился. Волшебник, однако. Гнидат, ты не волшебник, так. Навыки. Это что у нас? Так, вы лучше, вы лучше сражаетесь, у вас увеличится выносливость и появляются новые боевые способности. Так, ладно. По врагам оружия, так. Или не так. Ладно, вот этот вот Куп покупаем. Так, пока меч ничего не будем делать. Пока меч не нужно просто залутаться. Целительные зелья? А из кого они так повыпадали то Так, мы клинки не будем собирать. Че, месяц разработчика? Или я, или я неправильно прочитал? А, месяц. Меч разбойника, хера у него урон. 405, давайте-ка его, конечно, возьмем. Все нормально. Так, усилительное зелье. Здесь его вот полно всего, я как дебил. Бегаю от них, слоняюсь, блин. А, из них тоже выполняется? Ништяк. Нормально, сейчас нам нужно первый этаж залутать нормально. А можно как-нибудь аккуратно положить? О! Точно как ебануло бы. Пусто. В смысле пусто. Зелье выносливости. Здесь, здесь вон еще есть какое-то зелье. Зелье выносливости. Целительное зелье. Так, мне теперь менее страшно стало. Так, давайте-ка. Ладно, ну, хрен с ним, сейчас вот сюда спрыгнем, а так. А, там дальше еще дверь есть Понял Сейчас зайдем Вот это вот дебила Убьем <кхм> О, что там? Инвентарь, что у него по урону у этого? Зловещий скипетр Зловещий скипетр, 353 ну, давайте на новый освежимся Так, ладно Здесь мы куда поднимемся Здесь мы вернемся, так Надо первый этаж хорошо залутать Вот эти вот бегуны сволочи опасные Понял, на втором этаже нам нужно просто активировать Я, может, что где пропустил-то? Все, нигде, значит, активируем. Нормально. Вот это собираем. Вот это тоже собираю. <coughs> вот, целительное зелье, целительное зелье. Хилки, судя по всему. Так. Где зелье силы? Вот оно. <coughs> Ворота открылись. Так, там, судя по всему, бегуны будут. Поэтому я сделаю вот так, выпью зелье силы и как раз херачу всех бегунов к херам собачьим. Или здесь бегунов не будет? Пока мне только два овоща. Ладно, нормально <свеч> два овощи только здесь дверь направо открыта здесь два сундука О! О! это милое дело а для чего эти монетки я вообще собираю <свеч> пояснительную бригаду мне и у какой урон 258 вот это вот мы будем использовать на серьезных противников. Пока мы свой светильник оставим. Меч можно будет тоже использовать на всех двух малососов. Бегунов. А вот легендарная Так, там дохрена врагов, как понял, да? Так, так что возьмем клинок. все нормально живой еще давай восстанавливать все нормально повышен уровень а это что такое он навык есть бродяга клинок глиня Ладно, ладно, ладно. Так, мы пока мне сейчас все. Найдите постамент с первым ключ камнем. Первый ключ камень. Так. Так, окей, а где мне его найти? Где мне найти этот ключ-камень? Этих странных бегунов здесь и не было. А то они пипец выматывают. Хилочка. Так, ладно. Ладно, здесь нету. Так, вот что-то можно как-то, чтоб я что-то пропустил. Все нормально. пусть лежат. Пусть лежат. Новый скрытый контент. Целебное зелье. Так, килками нас запасают прям пипец. И это хорошо, это может порадовать. А что там у нас вообще по времени запись идет? Запись уже 58 минут. Охренеть, конечно, время летит. Так, так. Здесь у нас ничего нету здесь у нас пусто было здесь я понял, что нам нужно делать но здесь догадаться не сложно было так, цик, цик спать делаем ему о, снова отсылительное зелье так В соседнюю комнату, значит, нам тоже надо зайти Зашибись Опа, она Так, ладно, у меня клинок Ага Понял Здесь, значит, нам сейчас бегун бежит Хрена, они вот ответ, ответку лупашут Прям пипец бодро Я прям ху, херею с них Ему даешь, а ему похрен, он замахивается Еще один, что ли? О, красиво Добегался мне тоже Тфу, бегун еще называется Разбежался, споткнулся и упал Мудозвон несчастный. Мы здесь не одни Она все знает, осторожно Так, Люци, братан Кто такая она? Что она знает? Что ей надо от меня? Меня, походу, нереально вставило. Судя по всему. Ой, ты ты, ты что? Вот для чего нам нужно было легендарное оружие. Так, ладно. Бьем зелье силы. ловкость он в принципе не особый такой но ух ты блин какой так ладно вставай братан вставай беги беги беги беги беги беги хилочку Новое зелье. Давай, мне нужно просто вот так скриншот поймать, типа. Ой, вернись. Так, ладно. Так, тихо, успокойся. Во о, 750 очков ожидали опыта. опыта Нихрена себе Конечно босс был Блин, ты за что не придумали Так, его я и поставлю на превьюшечку Так, ладно, пока мы возьмем клинок ряда выпил. Зели силы зря. Тупо ваншот. Тупо два ваншота. Ладно, зели силы делает свое дело. <coughs> так, мы пройдем, пройдем и закончим, я думаю. Так, ладно. Там нам долго еще проходить. Хурайт. Ты -мо. Так. Нам туда надо, да? Так, гнилой меч нам не нужен. А, вот. все я туплю? Первый ключ. Камень. Первый из ключей у тебя. Если найдешь еще два, считай, что сокровище твое. Так, а, ага. Так, забирай первый ключ. Найди. Поставим своим камнем. Не понял. Так, ладно, пожалуй, на этом закончим. А в следующем выпуске мы продолжаем собирать следующие ключи. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пацаны. We go.